Всем привет! Сегодня мы будем распаковывать новый конструктор. Новый конструктор мы купили. Да. А кто нам будет помогать распаковывать? Кто у тебя там стоит? С собачка и мужичок. Да, <с> -собачка>, <с> собачка и мальчик будут помогать распаковывать. Ну давай, что тут у нас такое? Джуниор, Лего, и френдс, да, то есть и Junior и Friends. Wow. Ну давай расстроим. Yeah. У нас, смотри, с другой стороны машинка. Всякие товары интересные. Еще, еще тетя. И тетя, которая будет, наверное, готовить все и продавать, да? Да, вот и так, вот, зайчик. Да, и зайчики будет помогать. Вот такой у нас мобильный магазин. Так, давай, что же у нас? Опа. Все вытрехнули. Смотри, это основание для машинки. Здесь да? подковали один пакетик. И сделали уже три колесика, да? Давай, сделай нам четвертое колесико. Вот это шина, да, в котором колесико едет. А это внутрь диск такой, да? Давай вставляем туда. Смотри, и получилось. А теперь давай колесики туда прикрутим. Раз, смотри. Вставляем так колесики, мол, как раз, да? Они просто защелкиваются, да. Смотри, видишь, вот так вот защелкивается. Три. И давай вот это сюда также защелкиваем. Последнее колесико. Вот так. Хоп, четыре. Проверяй, едет наша машина? Едет. Едет. Давай дальше собираем. Она у нас да. умеет ездить. Хорошо, ты проверила? Да. А руль крутится? пока а покажи нам как он крутится хорошо то есть тетя может рулить да, он крутится. здорово у нее посмотри есть стекло да вот здесь впереди стекло прям как настоящее сиденье для водителя и что у нас есть а с этой стороны у нас есть касса. да и тетя может пробивать чтобы чек выдать. Кто-то у нее купит покупатель, например, вот мальчик подойдет и скажет, я хочу то-то, то-то. Она ему продаст, пробьет чек. Да? Вот у нас какая машинка получилась. Мы ее все быстро по инструкции собрали. Что у нас есть в машинке? А у нас.. Смотри, впереди стекло, сбоку стекло. Такая корзиночка нарисована с фруктами, потому что тетя будет делать сок вкусный и полезный. Да? А с этой стороны у нас что есть? Дверка, которую открывает тетя. Ну-ка, открывай нам дверку. С этой стороны. Вот она, давай. Открывай ее. Оп! И покажи всем, что там нарисовано. Да, сок и Ну Давай всем покажем вот так. Хоп. Вот здесь нарисованы соки. Можно прийти и выбрать, какой сок купить. да? А сверху, чтобы тетя не кричала, есть вот такие громкоговорители, да? где она может объявить, что приехала машина с соками. Приходите, выбирайте, покупайте, какой вы хотите сок. А вот тетя у нас получилась, да? Да. Тётя, которая будет продавать сок да. А ты нашла зайчика для тети. Нет. Ну, Поищи быстрее вот. вот он зайка. Покажи, какой зайка. Покажи, казалька. Вот он какой. Хром хром. хром, -хром. Морковку. Да, он, наверное, очень любит морковный сок. Да, да. да. давай, вот садчики, сок морковый. Правильно, морковный. У нас получилась каруселька такая. Ух, вот она как крутится. Такие два креслица, да, какие-то цветочки, кружечки. Вот заготовка для мороженки и ящик с нашими вкусными овощами и фруктами. Девочка, да? Да, она вышла и такая. Сейчас открою. И открывает, вот. У нее здесь нарисовано, какой сок она делает и сколько он стоит. Да? Вот, сколько он стоит. А чтобы сок делать, пришел дядя и будет ей сейчас помогать. А дядя, смотри, подготовил для нее такой ящичек в ящичке. Морковка и яблочко. И он идет, идет, идет, идет идет, и говорит, тетя, принимай, принимай, давай, на, держись себе ящичек. Ящичек с овощами, а тетя будет что ему говорить? Говорит, да, ура! Давай будем готовить сок. Вот так вот. Да? Давай. Будем готовить сок. А что у нее здесь есть для сока? Ну-ка, стаканчик, да, такой соковыжималка. там у нас лежит клубничка, да? Вкусная. Ты любишь клубничку? Да. Да, зайчик любит клубничку? Да. Вот зайчик. И морковку, да, морковку он еще любит. Соковыжималка, мы туда поместили морковку, как заказывал нам Зайка. Зайка же любит морковный сок? Да. Да. Она вот, давай Зайчик, Зайчик ждет, где Зайчик у тебя? Вот он нас ждет, когда ему сделают морковный сок. Да, и он денежку принес, принес денежку, принес, вот она дает денежку. Вот, а тетя его так <рит> вот здесь у нас морковка так крутится, <рит>. все, да? И получился морковный сок, вот он, ну, дадим стаканчик, у нас есть стаканчики, и вот он в этот стаканчик мы ему нальем морковный сок, да? Зайка такой берет стаканчик, Говорит спасибо. И как он у нас попрыгал, вот стаканчиком будет здесь сидеть и отдыхать да? кушать мороженка у нас можно сделать клубничное а можно сделать вишневое ты какой больше любишь вишневая вишневое да? да сделаем вишневое а где у нас вишенка ну-ка вот да и вот у нас здесь есть даже для заготовка для мороженки давай тетя выходит у нас давай хоп и выходит сюда тетя такая прыг, да? Вот. И может она сделать мороженка. Да, как мы его сделаем? Мы возьмем, здесь у нас есть такая маленькая вишенка. И вот эту вишенку мы поставим вот сюда, в нашу мороженку. Вот, получилось. Да? А теперь мы ее отсюда аккуратненько открепим и дадим в ручки нашей нерве. Да, Миа будет кушать мороженку. Как она его будет кушать? Мороженку покажи, как можно. Ам-ам. да? Вот наша девочка Миа, тетя Мия, будет кушать мороженку. А зайка у нас что пьет? Сок свой любимый. Ай, какой у него любимый сок? С морковки Да, с морковки. Вот они так. Хорошо. А теперь они все попили, покушали и хотят. У нас есть качелька? Да. Вот, смотри, каруселька какая у нас. Ух, давай мы их сюда посадим. Посадим туда. Да. Посадим, давай посадим зайчика. С одной стороны у нас будет сидеть зайка. А с другой стороны мы можем посадить прям миу нашу девочку. Опа, мороженка, видишь, она решила. Все, что покушала. Все. И будем их катать. Ну-ка, давай, запускай, как они у тебя будут кататься. Показывай, как они катаются. Вот. А машину можно туда чуть-чуть. Вот так, Хоп. Чтобы она тебе не мешала. Вот. А давай. С... Да. А можно? закрыть. Да. Пусть они уже все сделали. Пусть они покатаются. Как они у тебя катаются? Ну-ка, покажи нам. Вот Вот они как катаются. Ой, как здорово! Ух! Давай попрощаемся с ребятами. Попросим их подписаться на наш канал. Если им понравится, поставить лайк.